Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Андрей Лоскович, компания Гарант Ремонт. И сегодня я вам хочу рассказать о террасе с навесом. Пошли со мной. Итак, друзья, все, что вы здесь видите, изначально это было совсем все э, по-другому, сделали мы здесь небольшую реконструкцию, вот, изначально э, здесь была небольшая терраса вот с таким вот э, небольшим полукругом, вот, а дальше была у нас узкая э, дорожка, что мы сделали, мы э, залили ленточный фундамент, вот, сделали здесь э, стяжку, уложили э, песчаный камень. Вот песчаный камень с фугой. По фуге у нас есть вопросы, чуть попозже я вам э, о ней расскажу. Вот, и оставляйте в комментариях, э, как вы думаете, почему у нас так произошло. Вот, вернемся к нашим. Здесь у нас было изначально вход. Это был вход у нас в баню, который полностью мы заложили, восстановили часть фасада, полностью весь его вот перекрасили. Вот, восстановили э, цокольный камень. Вот сделали здесь большое панорамное окно на самом деле оно очень большое наклеили здесь предупреждающий знак чтобы кто-то не зашел вовнутрь. вот пока и э, здесь была узкая дверь которую мы э, расширили как я уже и говорил изначально было здесь все по-другому и навеса здесь вообще э, не было но заказчик пожелал чтобы здесь был навес чтобы можно было выйти из бани и спокойно здесь пообщаться Итак, я думаю многим будет интересно, из чего же все-таки состоит наш навес и наша терраса. И хочу поделиться с вами небольшой технической информацией, как мы здесь все сделали. Как я и говорил, понаружу мы доливали ленточный фундамент, в который были у нас встроены шпильки. Шпильки у нас были примерно 18-20 мм в диаметре. Выпускали мы их примерно на 30 см в высоту. Для чего у нас были эти шпильки? У нас по террасе идет порядка 7 столбов. Вот. И каждый этот столб... Сейчас я вам покажу его. Он у нас был э, полый. Материал у нас э, сосна, клееная. Из сухой клееной сосны мы делали вот такие вот столбы. Столбы с сечением 145 миллиметров. 14,5 сантиметров. Вот. Снизу у нас была здесь э, такая вот заглушка, в которой мы вырезали отверстие в которые мы в последующем вставляли шпильку нашу. Шпилька служила у нас опорой, на ней у нас располагается площадка 10 на 10 сантиметров. Вот. На эту площадку у нас устанавливался столб, вот. а во столба, на эту же площадку, для армировки, мы установили 10 на 10 сантиметров либо 100 на 100 миллиметров металлический столб для укрепления самой конструкции. Почему не делали из цельного дерева? Во-первых, от того, что цельное дерево, даже если оно сухое, со временем оно деформируется у нас и его как-то ведет. Поэтому было принято решение сделать из клееного. Вот, мы эту задачу реализовали. Вот. Дальше все вот эти вот поручни и так далее, вот эти уже вещи сделаны у нас из цельной сухой сосны. Поручень был изготовлен из сосны. Толщина его четыре с половиной сантиметра. По желанию заказчика был он немножко у нас закруглен с каждой стороны. Вот, состарили мы его и покрыли пропиткой. И так как я уже говорил, столбы у нас сечением 145 миллиметров. Точно также маурлат у нас на этих столбах располагается с одной и с другой стороны. По наружной части высота от э, нашего пола до э, верха у нас 270 э, сантиметров. <звы> <звы> ну да, 270 <звы> вот. А по внутренней части у нас идет уклон и э, до верха у нас э, ровно 3 метра. Мавалат у нас э, 200 миллиметров, э, шаг стропилен через 60. Стропилин у нас 150 на 50 сечением. Внутреннюю часть стропил мы опирали на наш маурлат, который закреплен по наружу фасада. Итак, вот у нас маурлат, стропильные закреплены на него. Сам маурлат, как я говорил, закреплен по наружу фасада. Делалось это таким образом, что мы брали большое сверло, 32-ку, просверлились вовнутрь. И шпильку 32 садили мы на хим-анкера. И на этой вот шпильке мы закрепили наш маурлат на э, большие шайбы. Вот делалось это э, для того, что у нас э, две разные части у фасада. Одна у нас утеплена, другая у нас не утеплена. И мы не могли спрятать наш маурлат по внутрь, скажем так, ну, хотя бы часть его, чтобы как-то зафиксировать. Вот, но было принято решение э, сделать это вот таким вот образом. То есть, как я уже и говорил, идет у нас шпилька, дальше идет у нас шайба, которая подпирает гайка, вот, дальше идет надевается у нас сам маурлат, опять у нас идет большая шайба, и все это закручивается у нас гайкой, и получаем красивый вот такой вот крепеж, вот, мне кажется, он не выбивается из общего стиля, а даже как-то придает ему свою особенность. Итак, стропила у нас располагается с шагом 60 сантиметров, и поверх стропили именно мы набили имитацию бруса и открасили ее в такой нежно-белый цвет. Вот. Почему не подбивали снизу? Для того, чтобы не было у нас разрывов видно, то есть между стропилим можно было бы нарезать нашу имитацию, на контрабрешетке все это дело закрепить. Вот, но было возможно сделать так, и мне кажется, этот вариант выглядит намного э, красивее, нежели мы сделали по-другому. Поскольку изначально э, террасы здесь вообще э, не было, соответственно, электричество здесь тоже не было. Соответственно, мы запитались у нас из бани, и поверху у нас, э, между э, нашей обрешеткой, мы кинули э, все провода и запитали все наши красивые фонарики, э, которые висят на столбах. Итак, что касается черепицы. Черепица у нас здесь композитная, вот то есть это металл сверху ну, с определенной такой вот крошкой и естественно не обошлось у нас дело без ливневки. Ливневку мы делали на заказ без шовную. Так, заказчик пожелал, чтобы у нас здесь вот за дверью расположилась дробница, которую мы изготовили из профильной трубы 20 на 20 миллиметров с крышей с уклоном вот размеры у нас 104 сантиметра на глубину 80 так, высота у нас 250 как я и говорил ранее у нас есть вопросы по фуге все естественно делалось по технологии соблюдался у нас правильный замес дозировка воды и самой сухой смеси вот. после того как мы зафуговали изначально это выглядело вот так Поэтому вот углу будет фотография. Вот. Но когда материал стал высыхать, он стал менять свой цвет. И ладно бы он поменял бы как-то, ну как в двух цветах. Но их стало почему-то, не знаю, там оттенков очень много, начиная от светло серого до темно коричневого. Ну, вот, же, вот здесь вот у нас видно светло серый. Вот здесь у нас идет прям темно темно коричневый и вот здесь вот идет у нас уже светло-коричневый с переходом таким вот дает иногда даже фиолетом вот по какой причине пока ответа я вам дать не могу вызывали мы уже технологов данного материала они приходили тоже скажем так разводили руками но мы решили этот момент переделать поскольку погода уже на улице у нас меняется становятся небольшие заморозки мы решили это дело оставить до весны, и весны, весной механическим способом будем это дело все счищать, вот и э, брать другую фугу другого производителя, уже, скажем так, той, которой мы ранее работали, вот, и, и будем исправлять данную ситуацию. По фуге у нас есть вопросы, чуть попозже я вам э, о ней расскажу, вот, и оставляйте в комментариях, э, как вы думаете, почему у нас так произошло. Итак, сверху у нас песчаный камень уложен, а на цоколь было принято решение демонтировать старый камень и уложить сюда речную гальку. Изначально весь цоколь мы оштукатурили, заармировали сеткой и только потом уже наверх укладывали наш песчаный камень и зафуговали его серой фугой. Мне кажется, смотрится отлично. На самом деле песчаный камень очень красиво смотрится и в интерьерах, и снаружи где-то облицовка если вот. Но это очень сложная и кропотливая работа. Многие на первый взгляд могут сказать, что там пустяковое дело, но я вам скажу, что мы очень сильно здесь намучились. Вот, поскольку, во-первых, у нас была здесь солнечная сторона, но даже не на то, что мы делали здесь какую-то тень на вес, все равно высыхание камня проходило так, что он со временем все равно отслаивался у нас. И приходилось очень часто это делать перекладывать, и брали мы другой клей, но от этой проблемы уйти так и не смогли. Вот, то есть либо поздно вечером лучше это все делать, когда не очень жарко, чтобы равномерно было высыхание. А так получалось, что у нас камень сверху корочкой подсыхал, вот, а внутри он был сырой, и когда вот он отслаивался было явно видно, где у нас э, сырой остался участок. То есть, очень быстрое скан так, было пересыхание клея. Вот. И одним из самых сложных моментов в работе по э, данному камню, это вот у нас была радиусная подрезка по наружной части, и э, изготовить ступени с зарезкой наружного угла. То есть, нужно было не только ровно и красиво зарезать, но и подобрать рисунок. Итак, друзья, подведем итоги. Была у нас небольшая терраса без навеса. Было сделано у нас ленточный фундамент. Естественно, все мы это дело подсыпали. Сделали, внимание, стяжку с уклоном наружу, для того, чтобы если вода у нас будет попадать, чтобы она у нас стекала. По верху у нас лежит песчаный камень. Были принесены входы в баню. И, забыл, по ранее была у нас сделана вот такая вот ступенька. Вот. Ступенька очень просто. Была сделана у нас из кирпича и облицована у нас песчаным нашим камнем. Ну, естественно, с зарезкой всех наружных углов и фугой. Дальше у нас идет наше ограждение со столбами. Материал сосна. Сечение уже ранее вам упоминал. Вот Стропила, навес, имитация бруса и композитная черепица с ливневкой наружной части друзья спасибо что досмотрели это видео до конца я надеюсь наша работа не оставит вас равнодушными оценивайте ее по достоинству ставьте лайки подписывайтесь на мой канал и следите за информацией так как у нас будет продолжение по этому объекту и совсем скоро будет закончена у нас баня и мы с вами поделимся этой, э, этим видео всем пока